Среди морских моллюсков наиболее сложное поведение, в том числе и движение, характерны для головоногих. Используя свои длинные щупальца, вооруженные мощными присосками, осьминог буквально может шагать по морскому дну. Однако, если требуется быстро перебраться с места на место или спастись бегством от опасности, осьминог использует реактивный двигатель. Нагнетая воду в особую полость тела, где располагаются жабры, он с силой выбрасывает ее через расположенную под головой воронку. Получив обратный толчок, моллюск движется вперед. Опускаясь на дно, осьминог на всякий случай изменяет окраску, сливаясь с окружающим ландшафтом.